Всем здравствуйте, поехали с вороном ловушки на пчел поглядеть. Но либо пчел нету, либо они все в домиках спрятались. Прохладненько довольно, и уже вечер, 7 часов. Тормознул сейчас ловушка товарища, у меня тут стоит на берете. рядом. Моя тоже недалеко одна есть. И здесь по краю деляну начали пилить и как раз до березы дошли сейчас ему позвонил сказал снять ее и убрать то что на березе тоже он зарубка есть то ли просто что не дошли до нее то ли то ли я не знаю Он так вот высоко и не леним было лезти Сейчас как-нибудь тоже полезу со своей боязнью высоты, но тут вот сучков вроде много как-нибудь спустим вот так вот ну вроде так заглядывал, в ней тоже никого у него не видать сейчас сниму, куда-нибудь спрячу координаты дам, он потом перестает ну вот так вот, в общем, поехали мы одного о лесу видел я только и все. Хотел заснять, она мышей ловила. С коня вижу, привязал его, из-за леса вышел, не вижу, думал, убежала. Брат на коня сел, выехал, она сидит на нас смотрит. Трава уже хорошо зашла. На коне гораздо лучший обзор, чем пешком. Ну ладно, полезем. Вот тут вот не было уже около месяца, наверное. Вот так вот здесь все выглядит. Соль, видимо, дождями подразмыла. Не знаю. Камень стоит. Или ее подъели. Здесь как не знаю. Вот, волосинки. Видно, не видно. Может быть лижется все-таки. Зверь ходит. Сейчас я поставлю здесь фотоловушку. Хотя обратно густи, где кабанчики были. Но интересно мне, кто здесь ходит. Будет потом большее количество фотоловушек. Будет везде знать, где зверь ходит и какой. Пока приходится менять местами. Но ничего страшного все временно сейчас посмотрю куда поставить прямо и не знаю от срабатывания пустых охота бы по возможности городиться тут что-то не понять тропа есть нету в общем кто туда приходит сюда Пусть пару неделек, месяцок здесь постоит, как аккумуляторов хватит, а дальше видно будет. Ну вот так вот. Всем здравствуйте. Прошло два дня, пришлось вернуться на солонец. Думал, фотоловушка у меня с этого ли, чья она стоит. Телефон недоступен смс команды не отвечает И непонятно почему так происходит ну тут признаков пока никаких не вижу хотя нет думаю она сейчас будем разбираться что когда почему 90 процентов зарядки было Пробную фотографию она мне прислала домой, когда приехал. Запрос сделал. Что сейчас случилось? Почему связи нету? Я не знаю. Но как-то вот так вот. Сейчас будем разбираться. Что, как, да, почему?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 общем, не знаю в, общем, в чем причина была, что эта ловушка у меня не отвечала, склоняюсь к тому, что все-таки связи нету. Деревья видимо распустились сейчас хорошо. Ворон тут нифига донел травы и сигнал теряется. Не знаю, на всякий случай еще поменял флешку изменил опять маленько настройки и не знаю переставил чуть повыше сейчас на уровне плеча наверное может даже выше короче где-то на метр восемьдесят сейчас ее поднял одно деление оказала всего хотя до этого 2g даже ловило 16 мегабайт мегапикселей вернее разрешение на фотографии стоит. Оно мне присылало. Не знаю. Будем пробовать, да, Ворон? Домой поедем. Еще будем ждать. Радует то, что она хотя бы просто стоит. Это уже хорошо. Ну все. Поедем домой. Так вот, времени 2,5 часа Раз и вылетела, да, ворон? Незапланированных на поездку, далеко сюда ехать. Так, ладно, чтоб он мне палец не сломал, включаюсь. Интересного, наверное, ничего не будет. Дорога одну косулю видели, тут недалеко выскочила и все. Сегодня вроде как интернет за 20 градусов обещает, у нас потепление опять небольшое. Так что все уже спрятались, стенечки лежат. Паут поднялся, он ворона заедают. Надо мазилку, куда ворон, использовать. Ну все. Косули то все равно когда-нибудь будут. Не только одно железо. Видимо, вообще людей редко видят. Вот там козлик молодой, троища такая высокая. Стоял на поляне на открытой, я открытой поляне ехал. Он от нас убежал. И вот идет сейчас впереди шагом сам по себе метров пятьдесят, наверное. Отбежит, развернется, вернется к нам. Размер он такой, вроде, вообще-то неплохой. Ворона тут вкусная, Стой, не берези. И туда еще один есть. Кто-то рыженький. Не знаю. Козел или коза ветра нету, сейчас, судя по этому, можно попробовать выйти на поляну, хотя бы в камеру приблизить, посмотреть кто это, вот какие-то землянки. Большие старые. Вот. Колодец с водой. По следам там кто-то большой подходил. Подходил-то однозначно лось водички испить. Вот какая то как землянка, не землянка, не понять. крапивые травы здесь не по груди. стоит смотрит что за чудо говорит ладно попробую сейчас туда выйти посмотреть если не убежал кто там был в общем тот козел с поляны убежал а этот оплаивал, оплаивал меня метров на 300 наверно убежал вперед и вот я сейчас вперед еду чего он опять он стоять. вот так вот, вот прям вообще меня не боится преследовать я его туда не поеду в прошлый раз я там заблудился местность для меня пока незнакомая и малоизученная так что оставим его, да ворон? Может быть он к лосям здесь привыкший поэтому коня так не боится а на поляну туда выехал, вышел вернее никого не было там зверь видимо более Осторожный был. И сразу убежал. А вот их два сейчас бежит по поляне. Сейчас выйду. Если если не успеют убежать... Трррр, стой! второго рожки повыше но лохматые а вот это вот твердый я сначала думал это вообще коза беременная он так стоял как будто там пузо припуза прям вообще огромная а потом побежал нет не коза козел смотрим что за бугорок Раз я здесь как-то уже проезжал, ну к нему не помню, подъезжал, не подъезжал, но следы есть, следы есть, кто-то здесь доездит, кто-то знает эти дороги, да, ворон? Ну, здесь, видимо, никого. Нет, бугор нежилой. Все, ладно. Едем мы дальше.